Всем привет! С вами Настя Ясная. И сегодня в нашей рубрике «Ясные мысли» я хочу рассказать вам о женщине, о признаках той женщины, которая ведет мужчину к болезням, к неудачам и к смерти, к крайней смерти. Да, существуют и такие женщины. Пожалуйста, не закидывайте меня камнями и не проклинайте, потому что это все вернется к вам по-любому. Не рекомендую это делать, но это видео все равно должно существовать для того, чтобы вы, женщины, и вы, мужчины, понимали, различали и осознавали вообще, выбирая определенную спутницу в своей жизни, к чему она вас приведет. Итак, в предыдущих видео я уже разбирала, кто такая ресурсная женщина. В этом же видео мы с вами рассмотрим, кто такая нересурсная женщина. Если мы рассматриваем нересурсную женщину, ту женщину, которая будет для вас камнем преткновения, ту женщину, которая приведет вас к неудачам, к болезни и крайней смерти, то ее можно отличить по вот таким признакам. Первое. Она не любит себя. В чем это выражается? она не ухаживает за собой, у нее бардак дома. Нет, бывает творческий беспорядок это одно, а есть прям такой конкретный вонючий бардак, да? То есть она неопрятна, она невнимательна, ну ни к себе, ни к окружающим, ей вообще пофигу на себя и на свою жизнь. При этом, кстати, это может быть так, что она очень чистоплотная и так далее, но ей все равно пофигу на свою жизнь. И это выражается в том когда она говорит главную фразу: Мне не важны деньги вот это ключевая фраза. Если вы слышите от своей женщины, что мне не важны деньги материальные, какие-то эти, то все. Во-первых, она врет себе, она не любит себя, она отрицает себя как женщину, потому что любая нормальная женщина, она. Просто не то, что любит, она, она состоит из этой материи. И ей нужно, чтобы у нее было все для того, чтобы родить ребенка, для того, чтобы воспитать это потомство, для того, чтобы вложить своего мужа и создать эту семью, гнездо. И если она говорит, да нет, милый, поживем в раю в шалаше, да нет, я вообще есть не хочу, да мне пофигу, что она мне надета. и ну все, как бы понимаете, да? До свидания. Иначе вы так и будете с ней жить в шалаше, вам будет нечего носить, нечего есть, и вы сдохнете раньше времени. Простите за мой, может быть, достаточно грубный, грубый лексикон. Значит, это первое, да, она не любит себя, но это выражается, в принципе, сразу видно, там и глаза не горят, и все. Второй момент, значит, ей не интересно ничего в жизни. Ну, не интересно ей, ей скучно, и она, в принципе, подпускает, например, вас к себе. Только в том случае, чтобы ей не было так скучно. Если человеку, особенно женщине, скучно самой собой, ну, о каких ресурсах вообще может быть речь? Дальше, да, идем. Она не берет на себя ответственность за свою жизнь. То есть ты, пожалуйста, все за меня сделай, а я так уж и быть соглашусь. И соглашусь я даже на рай в шалаши и на кашу без масла, Потому что за это не надо ничем платить и ничего для этого делать. Ты уж как-нибудь меня прокорми, а я уж как-нибудь повешу у тебя нашей. Окей, да, то есть женщина не берет на себя ответственность, у нее нету никаких идей, у нее нету. Желание вообще как-то реализовываться, у нее нету, есть может быть одно такое желание, я рожу ребенка, давай поскорее от тебя, чтобы не работать, ничего не делать, не развиваться и тупеть на глазах. Как бы, ну зато у меня же от тебя ребенок, а значит ты будешь меня содержать, ее обязан и так далее и все. Ну это путь в никуда, просто. Хорошо, а дальше идем, у нее нету как бы любви, ну во-первых, к себе, во-вторых, к жизни, ей ничего не интересно, она не любит путешествовать, она скромна. Она говорит о том, что мне ничего не нужно, да, я уже об этом говорила, скромна, э, одевается, ну, как правило, безвкусно, либо, ну, в какие-то такие цвета, очень блеклые, серые, в общем, ну, яркости нету, индивидуальности нету, ничего вот этого нету, и, соответственно, этого ничего нету и в вашей жизни». А если вы выбираете такую женщину мужчины, то задумайтесь, зачем вы ее выбираете, почему на подсознательном уровне она вам нравится. И почему на подсознательном уровне вы ее притягиваете? Возможно, что это прототип вашей мамы, да? То есть, что у вас была такая мама, которая не любила себя, не любила своего мужа, не любила вас, не любила ничего и так далее, да? То есть вы на подсознании поняли, что женщина, она такая, вы ее опять же видите среди всех женщин, вы видите именно вот такую. И по принципу подобия вы к ней притягиваетесь. Ну и, соответственно, дальше такая же семья, такая же под копирку идет история детям. В общем, вот они пошли все вот эти программы. Неудачи, болезни и ранних смертей. Если же вы ее притягиваете по причине того, что вы слишком... Короче, не готовы вместить то, что вы уже сделали. Бывает такое, да, например, мужчина идет слишком быстро. Или, например, он, эм, там тоже много разных причин, почему он идет слишком быстро. Или, например, он достигает, достигает. Есть такие достигаторы, очень мощные мужчины. Они эм, реально прям вот пуляют вперед. Но так как тоже там на подсознании всякие программы ограничений и так далее, то он специально себе такую подтягивает женщину, которая будет его ограничивать, которая будет его «нет-нет-нет, мне ничего не нужно», и напитывать его именно тем, что как бы не давать ему развиваться. Но это в итоге все равно будет приносить вам, мужчины, убытки и болезни. И если рядом с вами такая женщина, причина только в вас. И если вы, женщина, которая сейчас смотрите это видео, именно такая женщина, и вы это осознаете, то это уже, конечно, большой прогресс, что вы это осознаете, значит, следующим шагом вы начнете это менять. Ну, возможно, в этой жизни, возможно, в следующей. Но тем не менее, если же вы не осознаете и считаете, что я какое право я имею там что-то рассказывать, да, собственно, к вам лично у меня никаких нету, ни претензий, ничего. Просто пропустите это видео и не смотрите меня. Я не для вас. Вот и все. Так что я думаю, что отличие ресурсной женщины от нересурсной очень ну, очевидно, я уже описала. Причем и нересурсная женщина, она тоже может быть красивой а внешне, да? То есть, но это не та красота, которая сияет и которая прям заражает всех. Это а, ну, такая статуэтка, которая пылью покрывается. И, как правило, такие женщины нересурсные, которые да, вот они не очень активны вообще по жизни. И они ну, на спорт даже не ходят. У них красота, если она и есть, то в молодости потом она очень быстро увядает и становится... Ну, понятно... Так что вот вам два варианта женщин, и вы, мужчины, можете пронаблюдать, какие женщины вас окружают все-таки, окружали раньше, насколько вы изменились, и кто сейчас рядом с вами. И если именно сейчас вас не устраивает ваша женщина, и вы видите в ней именно проявление нересурсное, и вас это не устраивает. Ну, что делать, вы знаете, да? Понятно, что, может быть, там дети, там еще много разных причин, почему вы не расстаетесь. Но в таком случае страдаете только вы в первую очередь. Дети, они всегда чувствуют фальши, чтобы вы не придумывали, они все это считывают на подсознание. И вообще все вот эти картинки красивых семей, псевдокрасивых, ради того, чтобы общество считало, что вы хорошая, порядочная семья, что творится у детей на подсознании, слушайте, я вот потом лечу вот этих повзрослевших, повзрослевших детей, и себя в том числе я тоже лечила. Я тоже из непростой, да, так скажем, семьи тоже с травмами и так далее. Все это потом вылазит очень-очень серьезно. И вы никогда это ничем не замажете. Так что вот, друзья, делайте выводы. Смотрите, какие, какая вы женщина, какая, если вы мужчина, рядом с вами женщина, какая вам женщина нравится, каких вы притягиваете. И, соответственно, анализируйте. То у вас в жизни и происходит. Но, опять же, есть Разные программы. Есть программы развития, есть программы наоборот закрытия, стагнации и свертки. А, ни то, ни другое, ни хорошо, ни плохо. Это просто программы, которые выбирают ваше подсознание, исходя из ну, задач там, да, вашего духа, так скажем. Поэтому... М -м -м есть они, конечно, родовые, которые надо чистить, которые на вас влияют, да? Например, вы выбираете наоборот программу развития, а у вас тормозит вот это вот весь вот этот багаж вот этого рода, который весь стагнировал, закрывался и так далее. Это, да, это очень сложно из этого выбраться, но опять же, все возможно, все реально. Итак, я надеюсь, что это видео было для вас полезным, информативным, и какие-то выводы вы для себя сделали. Какую женщину вы, мужчины, выбираете, такая у вас и жизнь. И нечего, как говорится, пенять на жизнь, ежели вы выбрали а, такую кобылку, да, на которую вы едете. Если у нее скорость не больше 30 км в час, то, собственно, меняйте лошадь. Ну и, конечно же, в первую очередь, меняйте вот здесь все у себя, и тогда у вас будет совершенно другая лошадь. И вообще маршрут, возможно, вы даже смените. Ну что, всего доброго вам, вам хороших ясных мыслей в голове, ясного сердца, ясного настроения. С вами была Настя Ясная. До встречи в моих новых видеороликах. Пока-пока.